Нас обвиняют с товарищем по статье 17.7 КОАП РФ. Кто не знает, это умышленное невыполнение требований прокурора, следователя, дознавать или должностного лица, осуществляющего производство по делу в административном правонарушении. То, что обвинения такие выдвинуты, они ложные. У нас есть видеодоказательства. После судебного процесса, как он пройдет, мы их предоставим, потому что сейчас мы не хотим предоставлять. Суд откладывается уже третий раз. Первый раз отложим 23.03. Написаны иные причины, какие причины не указаны. Рассмотрение было назначено на 24 месяца двадцатого года. Тут не написано, что перенесено, но когда мы пришли в участок, нам сказали, что перенесли. По каким причинам, выясним. Сказали, что ответят. Мировой судья, не знающий законы, не предоставляет нам информацию о том, почему они откладывают судебное заседание. Сегодня 20 апреля. По вызову повестки идем в суд. Мировой судебный участок. Здравствуйте. Почему без маски, без перчаток? Что за перчатки, что за маска? Ну, вы У нас действуют законы. Какие законы? Ну по тем, те законы, Закон. по которым я такого закона не законы, знаю. Те законы, по которым вы просите отложить ваше судебное заседание. Черт. В нашем требовании о приостановлении дела мы не нашли ни одного закона которые распространяются на коронавирус. Ну, далее смотрите сами. Можете остановить и прочитать. Изучай нас. Да. да. Вы у нас кто? Филимонов. Филимонов. Мы получили от вас все? Но. Первое заседание мы отложили на 30 число. Мы зашли на сайт суда. И на сайте нет принятого решения об отмене. До сих пор. Можно? Мы вам повестки сейчас дадим? Ну тогда по почте пошлите, да? Можно сейчас мы вам дать повестки? Да нет, по почте зашлите туда. По почте пошлем. Там Педринов да. тоже там? Да. Тоже? Мы да. отложили все на 30-е. Ну, давайте я ему сейчас скажу, он сам зайдет узнать. Ну, давайте мы вам сейчас прямо дадим повестки потом. Да зачем? По, по Может, почте А вдруг, а вдруг я потеряю? И у меня по почте не получают, <свят> потому что <свят> меня на почте не выдают в последнее время. А, вот Росп... роспись не та. Тем более, давайте мы вам Да нет, по почте не усвоится. Почему, почему Вы играть? Вы Вы же же это, это, не игра. это не игра. Это не игра. Ну роз, расписываться я не буду. Будете, часа, а давайте повестку туда. Сразу. Что видите, тогда Сразу сдаем. Хорошо. Саньку давай. Пойдем. Не-не. Отложили. Отложили. ответ что-то не А вы, может быть, это самое напишите по электронке? Так, проще было. Ответ как сразу бы написали. Сейчас делаю, не Нет, а что отмена-то? Все равно нам на официальный документ, чтобы вы это а, не решение есть какое-то? Вы на заявление отменяете? Мы отложили судебное заседание по на вашему Да. А можно какую-то бумагу? На основании да. чего-то? решение ну, да, да. решение да. Вот это решение ваше отложение. Есть Есть? Есть. Повестки получите, определение обложения по почте вышли. Так, по почте? По почте, ага. Да. Да. Повестки получили сейчас. Ну. Слэп повестки мы получили но повестки я так думаю это не суд просто хотели разоблучение сделать сюда но Ты у нас сегодня не это... получилось да снял да да да вот моя повестка как а, с... а вот саша на 30 -е? на 30 число принесли